más toca. Ау? Расслабьтесь, вы в безопасности. Вы должны извинить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Доктор Фримен? Ку? Это вы? Представляю себе изумление и облегчение Илая. Я доктор Мосман, Джудит Мосман. Я слышала о вас задолго до инцидента с Черной Мезой. А, черная Меза. Я так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в них величие. Ага, вот так. Теперь можно пройти. Я отведу вас, Дилая. Он меня не простит, если я вас задержу. нужна дополнительная помощь. Мы много сделали за последнее время, но все, чтобы быстрее, будь у нас больше людей с твоим опытом. Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации, что пока недоступно Альянсу. Илай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Колаби Яу. Но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завиквениями? Да, <послушайте>, послушайте меня только. Я говорю, как юная аспирантка. Не могу поверить, что наконец-то мы будем работать вместе. Так о чем это я? Ах да, доктор Клайнер добился такого зен сжатия что никто в черной мезе не поверил бы. Мы выяснили, как использовать Зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство. Так что можно облететь вокруг пограничного мира и вернуться, не пересекая местное пространство. А, а вот и Элай. Молодец, продолжай в том же. Элай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон Фриман, дай-ка мне взглянуть на тебя, господи, да ты ни капли не изменился. Как тебе это удается? Так, так. В последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не черная меза, но тоже неплохо. Теперь с Гордоном все будет почти как в черной мезе. Твоя правда. В наши дни выпускники ИТ большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный халат. Сейчас я тут закончу и посмотрю, что тут можно придумать. Доктор Фримен, это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Чувствую себя как дома. Мы рады, что Илай Венс высокого мнения о Фримане. О, Гордон! Вартигон, ты сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я думаю, он побил твой рекорд, милая. Хм, но он это заслужил. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Смотри-ка на это, Гордон. Алекс, а я-то думала, ты на посту. В отпустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил тиристера Альянса. Ха, ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше проверить мне не только установку, но и расчеты. Алекс, а хватит же. Иногда мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? Пошли, Гордон. Немного повеселимся. Манипулятор энергополя нулевого уровня не игрушка, Алекс. Пошли отсюда. Итак, ты теперь знаком с доктором Мосман. Я провожу столько времени снаружи во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной межи. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Это старая дорога в Ревенхольм. По ней давно никто не ходил. Пошли. Вот мы и пришли. Это свалка. Это гравипушка, о которой говорил отец. Можешь называть ее манипулятором энергетического поля с нулевым уровнем, если хочешь. Она создана для работы с опасными материалами, но мы в основном используем ее для поднятия грузов. Попробуй. Возьми. Первый рычаг выбрасывает разряд, и можно сильно толкать предметы. Казалось, что это удобно для разминирования. Вторым рычагом можно брать вещи, а бросать первым. Если ты что-нибудь поднял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Подними предметы, броси ему. А еще можно подтянуть далекий предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Ладно. пирамиду из мусора и забирайся наверх. Попробуй сложить в кучу несколько вещей. Возьми предмет вторым рычагом и нажми еще раз, чтобы положить его. Для того, чтобы положить предмет, перенести его и нажми на второй рычаг еще раз. Ладно. Да, я позову пса. Он любит команду Апорт. Пес ко мне! Хороший песик. Mm -hmm. Гордон, это пес. Мой отец сделал его для меня, когда я была ребенком. Первая модель была вот так вкусенькая. Ну, я его немного нарастила, да, песик? Mm -hmm. Хорошо, поиграй с ним. Mm -hmm. Тебе понадобится грави пушка. Давай, пес, Молодец. Бросай еще, пес Капец. Еще раз, пес Давай, пес, бросай Пес. Я сказала, что пес любит команду Апорт, но я же не говорила, кто будет ее выполнять. Ладно, попробуем кое-что другое. Пёс, давай что-нибудь побольше. Нет, пёс! Фу, Фу пёсик! Брось, брось это! Пёс, что такое? Боже, что это было? Сканеры! Комбайны защищают территорию! Надо вернуться в лабораторию, Гордон! Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо. Вы, Вы двое должны.